Здравствуйте. Пришла осень. Пора заняться и обработка винограда. Подготовка его к зиме. Для этого необходимо обработать, прежде чем уложить виноградный лозин к зимовке медным или железным купорсом. В данном случае я обрабатываю осенью железным купорсом, а весной медным или наоборот. Медным осенью, а железным весной. Вот такой железный купорос. Тут пишут, что нельзя смешивать с другими препаратами. Развел я железный купорос. Теперь это будем все смешивать в емкости. Емкость это обыкновенный опрыскиватель. Вот выливаем воду сюда в опрыскиватель. Опрыскиватель на 12 литров. Но мы 10 литров всего будем использовать. Его достаточно, чтобы весь огород мой обработать. Вот теперь все это выливаем. Закрываем крышкой. И взбалтываем. Сболтали. И пойдем теперь обрабатывать. И начинаем обработку виноградных лоз. Раньше я обрезку, прежде чем обрабатывать делал, связывал их шину в шину одну, а потом обрабатывал. А в этом году решил попробовать так, не связывая. Сделать результат выгоднее и как удобнее. Итак, приступаем к обработке. Обрабатываем, распыляет, хорошо. Ну, я думаю, что так оно для меня может и удобнее, конечно, расход больше, сразу скажу, что расход больше. Просто когда связываешь шину, там расход меньше и определенно в одном месте обрабатываю. Заодно я обрабатываю и землю, чтобы споры, которые падали вместе с листьями, это споры грибковых болезней или других каких-нибудь болезней, которые были на данном виноградном лозе, они все равно упали, хоть мы листья соберем, а споры тут остаются. Поэтому, чтобы их уничтожить, тоже прохожу по земле. Поэтому я и землю заодно обрабатываю. Мне это ничего не стоит. Вот обрабатываем здесь. Аккуратно все это обрабатываю. Они, лозы эти все поспели. Обрезки я сделал, Но еще будет разок обрезаться до укладки. Это просто так я обрезал зеленые, которые не вызревшие лозы. Думаю, зачем их сырья обрабатывать. Поэтому я их обрезал. А которые вызрели, я их все оставил. Потому что часть из них пойдет меня на черенки которые буду потом готовить под прививку или часть будет идти потом у меня так же и на высадку поэтому я и все сразу обрабатываю что потом черенки уж отдельно не обрабатываю поэтому решил все сразу обрабатывать конечно тут расход больше будет разговора даже не может быть в таком случае тут расходуется больше ну а как вам удобно так вы поступать, можно сперва обрезать а потом Обрабатывать, конечно, расход будет меньше, сразу говорю, когда обрезать, а потом будете обрабатывать, расход будет меньше. Так расход больше идет. Но зато так обрабатываются сразу все лозы винограда, которые будут и на зимовку идти, и которые будут непосредственно идти нам в дело. Это черенкование и на высадку. Ну вот такая работа Но и будет проделана на всем винограднике. И не только виноградник, я и другие растения. Я понял, этим же самым раствором обрабатываю. Вот такой у меня вот виноградник небольшой. его вес мне необходимо обработать. Все эти лозы. Конечно, лесу я принудительно все оборвал. Это я выложил в раннем видео, что лесу я оборвал. А вот так оно все это выглядит. Ну вот и все. Так остальное я буду проходить, чтобы время ваше не отнимать. Принцип работы вы знаете, обрезку буду производить, хоть уже на улице заморозки были два раза, а сегодня третий заморозок был. На улице температура, как мы видим, хорошая, солнышко светит. Так она сутки меня пробудет, а может и больше. Торопиться обрезку я не спешу. Необходимо обрезку лоз винограда начинать после нескольких дней понижения воздуха до минусовой температуры. Так как виноград накапливает в себе крахмал, органические вещества и сахар, которые не позволят замерзнуть даже при самых больших морозах. Но накопить крахмал для периода зимовки недостаточно. Необходимо, чтобы он кристаллизовался в сахар. Только сахарный сироп, который образуется в процессе воздействия минусовых температур на крахмал, может спасти растение. Он работает как антифриз в автомобиле, не дает всему механизму замерзнуть, даже при минус 20 Цельсия. Что нужно сделать? Просто дайте несколько дней посадить ему на морозе. После этого можно укрывать и закапывать. Но надо еще одно помнить. рано укрывать лозу нельзя. Если она попадет в теплую землю, то может прорасти, после чего сильные морозы уничтожат почки. Вот поэтому я не спешу укрывать все будет так, как природа заложена. Ну вот и все. Вот так обработали мы виноград данный. Еще не вес обработал, чтобы время ваше драгоценное не тратить. Поэтому вот такой принцип работы обработки винограда в лежку под зиму. Кто желает подписываться на мой канал или не успел подписаться, подписываемся. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.